Всем доброго утра. Уже утро, даже не раннее утро, а уже утро, собственно говоря. Хотя темно еще, но зима. Я хочу подарить вам еще одну уникальную работу. Предназначение, видим, состоит не только в том, чтобы дарить исконно свои труды тем самым помогая людям улучшить свою жизнь, качество жизни. Но еще и раскрывать древние тайны, узнать о древних оберегах, что-то подарить э, исконно в первозданном виде, что-то улучшить, доработать. Или, узнав какие-то детали, э, исследовать это все, понять, откуда пришло, чем это может помочь. До нас доходят иногда крупицы определенных знаний. И наше профессиональное чутье и еще, скажем так, подсознательная связь с миром духов помогает нам зачастую восстанавливать древние тайны, которые были безнадежно утеряны, и они вновь воскрешают, помогая людям через нас. Вот это тот самый случай. Я хочу вам сейчас показать великий оберег сибирской ведьмы Ефимии. Немного рассказать историю этого оберега, как она попала, как я узнала про этот оберег. Это не ее оберег, естественно, имею в виду, что... <coughs> То есть форма, тип этого оберега. Вот здесь написаны определенные буквы. чады Фокот. эти буквы можно нанести но нужно нанести природным материалом либо выжигать <соргут> на коже на камне, на дереве на ткани нежелательно и носить с собой оберег должен быть круглый как форма земли как форма защиты в которой усиливается в которой Зреет вот эта сила. Что такое вообще оберег? Это определенные слова, это определенные предметы, которые призывают определенного стражника силу. И этот стражник, эта сила, приходя привязывается к этому оберегу. Это как бы предмет посредник. Помните, фи не фильм, сказку, легенду про Джина, да? С чем связывали? Как связывали джина к себе, как привязывались С помощью лампы. Где-то там с помощью камня призывали стражника камни, он исполнял все желания. Это, по сути, на самом деле, магическое действие. Иметь предмет-посредник. Древнее кольцо, переданное там, из поколения в поколение. Какой-то оберег, какая-то э, цепочка из дорогого металла или не совсем. Неважно, предмет. И этот предмет называется посредник. Вот в этом случае создается этот предмет посредник. Создается таким образом, там пишутся определенные слова, создается круг защитный. И это оберег. И как он действует, я вам сейчас объясню. Дело в том, что мне было где-то 26 лет, когда я познакомилась с, с хорошей, интеллигентной женщиной, и она мне собственно говоря, сказала об этом. Сказала, что в их семье был некий оберег. Этот оберег получила ее прабабушка от одной сибирской ведьмы, очень сильной, которую звали Ефимия. Где жила именно эта ведьма, в каком городе, районе, в каком селе или и так далее. То есть особо таких подробностей жизни этой женщины она не знает. Но она сказала, что... Вот этот оберег, то есть вот это знание вот этих слов или этих букв в сочетании, они оберегли ее семью, во-первых, во время революции. Они сумели сохранить свои имущество. они принадлежали к мелкому дворянскому роду. И следующие после войны смогли выжить и не разорились. Пережили войну без потерь: что ее дед уходил на фронт и вернулся живой то есть дед это сын той самой прабабушки, которая был передан это. То есть они знают в семье секрет вот этого оберега. И с помощью этого оберега их семья все невзгоды перенесла. И она поделилась этим со мной. Естественно, я стала искать. Я стала искать в архивах, я стала интересоваться. Честно говоря, я узнала по крупицам некоторые подробности, что были и существовали такие обереги, слова, спасители или буквы спасителей, сочетание букв, что это либо название какого-то духа, либо это какой-то призыв, либо это просто буквы, которые сложились, и каким-то чудотворным образом они помогали. Но непонятно, почему именно вот эти буквы, они иные. Но сказать, что я вот полностью узнала, поняла, если честно, нет. Единственное, что я знала, что этой женщине передан вот этот оберег, объяснен этот оберег, каким образом носить и что делать, от Ефимии. Что этим оберегом, то есть вот этими э, сочетаниями букв, можно пронести по больному месту, говоря э, определенное количество раз эти буквы произнеся, и человек может выздороветь. Что простуда проходит, если э, произносить эти буквы постоянно, или опять же этот оберег пронести по больному месту, или ну, если горло болит, там, э, и так далее. Что может забрать боль себе, что этот оберег э, может человеку помочь остаться в живых, что этот оберег можно э, начитывать и пронести над рубашкой человека, который в плену, и человек вернется живым. То есть это очень сильное, очень мощное оружие, можно сказать. И можно... Сделать этот оберег, носить ближе к телу, произносить несколько раз перед тем, как зайти на работу, и люди, которые тебе мешали через некоторое время, уволятся оттуда. Можно этот оберег написать, сделать на природном материале, на коже, на камне, на дереве, дать своему ребенку, и ребенок будет всегда э, сохранен. И много где еще. Что это? Еще раз говорю, либо имя Духа, либо древний призыв, либо сочетание этих букв, которые образовали что-либо. Кто-то это узнал, или кто-то составил, оно сработало. Но, по крайней мере, этому оберегу много сотен лет точно. Вот вам история семьи, которая смогла сберечь себя, зная этот секрет, эту тайну. Я долго думала, если честно... Понимаете, знания передавать людям – это еще и очень большая ответственность. Как люди это примут, как люди это будут использовать, насколько они будут благодарны этим силам, ну как бы там ни было. Одним словом, оберег питается энергетикой вашей энергии, помогая вам, берет какую-то часть положительной энергии. Ну, естественно, вы в обмороке падать не будете. Просто какой-то какой энергией она питается. Вот этот дух, эта сила, которая призывается через этот оберег. И помогает вам. Потеряйте оберег, не страшно. Делайте новый. Тот просто потеряет свою силу. Буквы. Вот именно таким образом написать. Став, ставить точки. Чадыюк фокот. Возьмите... Использовать для себя и результат вы увидите сами но чтобы оберег был сильный я составила заговор для этого оберега смотрите если у вас болит голова берете этот оберег он должен быть круглый либо круглый камень либо круглое дерево вырезать либо круглая кожа значит либо вот таким образом, да, сжигая там буквы. Либо написать природным материалом, карандашом. Э, там, э, я даже не знаю, чем еще можно написать, чтобы он вечно оставался. Лучше прижигать, наверное. И лучше, может быть, и кожей сделать, или лучше камнем. Но если у вас есть такой мастер, вы можете попросить или сами сделать, если умеете. Ну, он будет долговечен. Можно носить это как... Подвеску, можно носить в сумке, можно носить ближе к сердцу это не важно. Вот болит, у вас горло, берете, проводите вокруг вот этого места, где болит, а, и произносите эти буквы. Говорите заговор и просите то, что вам нужно. Боитесь там в дорогу, говорите заговор и говорите свою просьбу. Ради ребенка, значит, говорите заговор. Три раза, шесть раз, тринадцать раз. Говорите заговор, свою просьбу и время от времени просто активизируете, усиливайте эти буквы, берете в руки вот этот оберег, который ребенку дали, начитывайте, усиливайте, снова с ребенком отдаете. Вот примерно сейчас вам объясню, как это делать. Итак, например, вам нужна защита вашего сына которые, скажем, служит где-то. Вот эти буквы пишите, даете ему оберег. Отдаете ему оберег, чтобы он всегда носил с собой. Потеряет там, везите снова. Или попросите его самого сделать на камне, на, на чем-то еще. Если этот оберег с ним, ему смерть не грозит. Ему не грозит плен, смерть и так далее. Это процентов. Но... Если вы еще и будете начитывать, или он будет начитывать, усиливать, то это многократно усиливает действие оберега, потому что вы его активизируете, усиливаете на много раз. Итак, вот, например, чтобы у вашего сына все было хорошо, да, берете его рубашку, положите этот оберег на его рубашку и начитывайте. или перед тем, как отдать ему, заклинаю тебя, Север. Заклинаю тебя, юг, заклинаю тебя, восток, Закли... заклинаю тебя, запад, печать Чать солнца и печать луны, вода, огонь, воздух, земля, чады юг, фокот, чады юг, фокот, чады юг, фокот, легион светлый, когорта черная, тьма и свет, сгущайтесь, врата вечности откройся, стражник, приди, тот, кто в темной мгле, отзовись, помоги, говорите. Прошу защиты для моего сына такого-то, такого-то имя, фамилию, отчество, год рождения. Еще раз, Чедыюк Фокот, Чедыюк Фокот, Чедыюк Фокот. Помоги мне, и тебе сочтется, заклято. Если у вас не будет времени, например, вот вы боитесь нападения или на работе там э, проверка, а вы не взяли, э, например, это заклинание с собой, или забыли, или что случилось. Произносите эти слова и в конце говорите ⁇ Помоги мне, и тебе сочтется заклято ⁇ Просто произнося это слово, вы уже призываете, активизируете. Но желательно, чтобы вы делали с этим заклинанием. Тогда оно будет работать намного сильнее. Вот решила, собственно говоря, решалась долго, но решила вам передать. И запомните. Этот оберег только для помощи вам, для исцеления, для защиты, для обережения от проверок, от злых людей, от происшествий каких-то, от нападений и прочее-прочее. Но этот оберег не для того, чтобы кого-либо наказать. Не используйте это вот в таких случаях. Это лично для вас или для вашего ребенка, для вашей семьи, для вашего мужа защита. Для мамы, там, для друга можете написать им отдать и говорить, носи с собой, носи дайте заклинание. Даже если не дадите заклинание, в любом случае жизнь точно оберегает. Но чтобы больше помогало, должен сам человек заклинать. То есть читать заклинание. А если своему ребенку, естественно, понятное дело, что вы должны активизировать читать. Для людей, у которых дети в трудные положении, в плену, в сейчас такое время, да, уже знаем, в армии, в, в тюрьме. Попросите человека написать, если у него есть возможность на природном материале и собой носить это заклинание читать. Если нет возможности, на рубашку, на фотографию проводить вот таким образом. Вот. И вот проводить и читать Три раза, шесть раз, тринадцать раз. Лучше, конечно, тринадцать раз читать. Уж наверняка. Еще раз. Заклинаю тебя север, заклинаю тебя юг, заклинаю тебя восток, заклинаю тебя запад. Печать солнца и печать луны. Вода, огонь, воздух, земля. Чеды юг фокот. Чеды юг фокот. Чеды фокот. Легион светлый, когорта черная. Тьма и свет сгущайтесь, врата вечности откройся, стражник приди. Тот, кто в темном гляд, завись, помоги. Ну, например, защити его от смерти, от всяких невзгод, от врагов, от пули. Или помоги ему быстрее выйти из тюрьмы, помоги ему там явиться, прийти. Дальше опять. Чедыюк фокут, Чедыюк фокут, Чедыюк фокут. Помоги ему и тебе сочтется, заклято. Или мне. Если, еще раз говорю, если это излечение, вот, там, снять боль, снять симптомы болезни и прочее, прочее, но такие, не тяжелые, которые можно сразу же, да, облегчение, чтобы наступило, то точно так же говорить свою просьбу, кто бы ты ни был, помоги, и тебе сочтется заклято. Ну, пользуйтесь во благо и благодарите ту самую ведьму Ефимию, которая... Собственно, оставила в истории этот оберег. Всем удачи!